Офина сбась Я нахожусь в городе Иерусалиме. Или как по-еврейски звучит его название Ярушалаем. И я приглашаю вас на прогулку вместе со мной. Давайте начнем с того, как зарождался Иерусалим. Я думаю, что каждому из вас это будет очень интересно. Для этого нам надо вернуться в самое начало. По-русски мы говорим «открыть книгу Бытие», по-еврейски мы говорим «открыть книгу Берешит», что означает в переводе «в начало». Во второй главе этой книги, в 13 стихе, есть замечательный стих, который описывает, что в этой земле протекала река Гихон. Возле этой реки стали образовываться первые поселения людей. Общие или так называемые в еврейской традиции нетанахические источники рассказывают нам об Иерусалиме еще две тысячи лет до Рождества Христова. К египетскому фараону обращается некий хетский правитель по имени Абдихебе, как хорошо, что вас и меня так не называют сегодня, и он просит помощи у Фараона против врагов, которые якобы хотят отобрать его город и его земли. В тот момент Иерусалим называется Уру-Салим. В Танахе Иерусалим впервые упоминается в книге Иисуса Навина вместе с его царем Адони Цедеком. Адоницидек выступает вместе со своими союзниками против Иисуса Навина и терпит поражение. Дальше история Иерусалима развивается следующим образом. Танах повествует нам следующее. 11 век до Рождества Иисуса Христа царь Давид приходит со своей армией в эти земли и сражается с народностью и усеями. Одерживая победу, он закладывает здесь новый город и называет его Ерушалаем. Самым большим чаянием, самым большим стремлением царя Давида это было построить храм Всевышнему Богу. Но Господь обращается к своему сыну и говорит, Давид, ты не построишь мне храм, но храм построит мне твой сын, Соломон. Сегодня мы не видим храма, он разрушен, и мы стоим сейчас возле стены плача, так называемое, узнаваемое место, где тысячу людей взывают в Бога каждый день. Это лишь напоминание о том, что когда-то в Израиле стоял храм, который построил Соломон с помощью своего отца Давида. К большому сожалению, не все в истории Израиля и этого чудесного города Иерусалима протекало гладко. Как того бы хотелось Евреи отступают от Бога, Бог допускает беды к нашему народу. И этот чудесный город, храм, который отстроил Соломон, персы, вавилонские войска превращают в пепелище. Много евреев убиты, многие рассеяны, многие уведены в плен. Израиль находится 70 лет в плену в Вавилоне. Но Господь через 70 лет снова обращает свое внимание на этот город. Он поднимает двух удивительных людей, одного звали Нееме, другого звали Ездру. Он возвращает их в эту землю для того, чтобы они снова реконструировали разрушенный город и подняли из пепелища храм. Кстати, вы можете обратить свое внимание на эти археологические раскопки Здесь есть те элементы, которые были построены во времена Неемия и Ездры, когда они вернулись, чтобы отстроить заново Иерусалим и его храм. «О, Иерушалаем, Иерушалаем!» Сказал однажды Ишуа Гамашиех, или как мы говорим по-русски, Иисус Христос. Он вышел из этого города вместе со своими учениками. Ученики были восторжены, как дети. Они смотрели на здание. Они смотрели на эти гигантские камни, на эти прекрасные сады, которые произрастали в этом городе. И они говорили, "Ишо, ты посмотри, ты посмотри, какие камни, какой город. Он в печали своей обернулся к этому городу и сказал, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камни на камне. Кстати, это было судьбоносное пророчество для нашего любимого города, для столицы Израиля, Иерусалима. В первом веке в 70-х годах римские легионы разрушили Иерусалим, сравняв его с землей. И действительно, как сказал Иешуа, они не оставили камня на камне. Сегодняшний Иерусалим простирается далеко за пределы старого города. Здесь проживают около миллиона человек. Разные люди, разных национальностей из разных народов населяют эти территории. Здесь проживает около 400 тысяч арабов, более 400 тысяч ортодоксальных евреев, светские евреи. Множество туристов приезжают сюда, чтобы увидеть эту великую святыню. Люди едут сюда с одной целью, обратиться к Богу и соприкоснуться с историей Израиля, с историей Библии. В этом городе хочется спеть одну знаменитую песню. Прям душа просится в полет. «Ярушала им, ярушала им. Этот город видел десятки жизненных циклов, сотни. Царь Давид стоял в основании этого города, и он, предвидя его судьбу, он обращается ко всем тем, кто умеет молиться к верующим людям, и он говорит нам следующие слова, я читаю вам из псалма. «Просите мира Иерусалиму, да будет благополучие у всех любящих тебя, да будет мир в стенах твоих, Иерусалим». Благословляйте столицу Израиля, благословляйте Иерусалим, благословляйте народ Израиля. Молитесь о том, чтобы Бог благословил и спас этот народ.